Уима, уима, уима, уима, как абордитые а Захавай кусок, все постепенно, и весов уже не хватает. Где бы достать ночью покушать? Ведь еда опять исчезает. Пока я здесь в теплые постели, кушаю теплые куриные шеи. Вкус насыщенный, превосходен. Вы, видимо, точно такого не ели. Мой четвертый подбородок. Мы одни с тобой в этом мире. Если тебя никто не накормит, все, что имею, я адом тебе. Я съедаюсь снова и снова. Это все, что нужно мне. На метает жир. Вместо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 Хватит чавкать, ну взрослый человек, а!